Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на очередном уроке тренинга «Как приглашать клиенты из интернет». Это небольшое техническое видео, это видео я записываю для участников своего тренинга и для всех, кто занимается продвижением в социальных сетях. В ролике я расскажу, как уникализировать картинку, которую вы выкладываете в социальные сети, как ее оптимизировать под ваши ключевые запросы. Естественно, расскажу, зачем это необходимо делать, и каким результатом это приведет. Также расскажу немного о личностном бренде, о продвижении личностного бренда, бренда в социальных сетях. Вот Что чаще всего делают в социальных сетях люди, которые не знают, как ну, грамотно продвигать свои профили, свои ресурсы в социальных сетях. Например, нашли какой-то интересный пост, пост, который набрал максимальное количество лайков, репостов, какой-то интересной информации, Люди понимают, что нельзя его репостить просто на свою стену, его нужно выложить от своего имени, сохраняют этот пост себе на компьютер и затем на своем профиле без всяческих изменений, не изменяя ни картинку, ни текст, выкладывают на своем ресурсе, в профиле, либо в группе. Это не совсем правильно. Я не скажу, что, например, за такие действия «Контакт» вас забанит. Нет, «Контакт» — это более лояльная социальная сеть, но, например, тот же самый Facebook, мягко говоря, отреагирует на ваши действия, связанные с размещением одной и той же информации, например, в нескольких профилях или в нескольких группах. Никакие социальные ресурсы не любят, когда их страницы захламляют одним и тем же. Если вы хотите, чтобы роботы социальных сетей, поисковые роботы помогали вам в продвижении, вам необходимо выкладывать на своей страничке какую-то уникальную информацию. Это раз. И какую-то интересную для пользователей. Это два. Ну, если вы выкладываете у себя на страничке Пост, который в какой-то группе набрал максимальное количество репостов, как искать эти посты, я вам приводил пример в одном из уроков с помощью, например, сервиса p -Posters. то на активность со стороны пользователей социальных сетей вы уже можете почти со стопроцентной гарантией рассчитывать. А вот то, что вас поймут и оценят роботы социальных сетей, если вы выложили точно такой же пост, точно такую же картинку, рассчитывать пока не приходится. Поэтому... Основная задача для людей, которые грамотно продвигаются в социальных сетях, либо выкладывать какие-то авторские посты, рисовать какие-то уникальные картинки, описать какие-то уникальные тексты, но это сложная работа и доступна далеко не всем. Сегодня я вам расскажу, как любую картинку, которую вы нашли в социальной сети, сделать авторской. Расскажу именно по шагам. Что и как надо делать. Я уже на диск своего компьютера в папочку вот с таким лаконичным именем один скачал картинку «Битва бизнес молодости». И сейчас эту картиночку я буду уникализировать. Сделать это можно разными способами. Если вы владеете фотошопом, можете проматывать видео, либо обратиться к таймингу, к содержанию этого ролика в описании и смотреть, как оптимизировать картинку под свои ключевые запросы. Потому что Photoshop — это программа, которая позволяет поменять картинку до неузнаваемости даже не только в глазах роботов, но и в глазах пользователя. Я вам покажу более простые способы с помощью вообще элементарной программы, которая называется PaintNet. Ну, это более... Развернутая версия, расширенная версия стандартного редактора графического пайента. Программа очень простая, несложная. И действия, которые будете выполнять в этой программе, также элементарные. То есть никаких технических знаний, глубоких и творческих возможностей она от вас не потребует. Конечно, можно то же самое сделать с помощью каких-то онлайн-сервисов, позволяющих работать с фото. Но я о них рассказывать не буду. Идея, как это сделать по-простому. Ну и проще PaintNet, наверное, возможностей и нет. Итак, запуская программу PaintNet, вот таким вот образом выглядит стандартное окно этой программы. Какие-то окошечки можно закрывать, но рассказывать об этом не буду. Нам чем проще, тем лучше. Первое, что необходимо сделать, это открыть нужную обрабатываемую фотографию. Нажимаем на стандартную пиктограммочку «Открыть файл». Переходим в папку, где лежат наши фотки. У меня это диск «С», папка «1». Вот обрабатываемая фотография. Она у меня загрузилась. Для постов в социальных сетях лучше брать именно фотографии с горизонтальной ориентацией, то есть формата 16 на 9, то есть вытянутые фотографии, потому что именно такие фотки очень хорошо располагаются в социальной сети под постом, то есть на всю ширину поста. Пост смотрится более красиво. Но Бизнес молодости – это далеко не дураки в плане продвижения. Картиночка загружена. Первое, что вы можете сделать, чтобы изменить вашу фотографию, сделать ее уникальной. Вы можете сделать кадрирование этой фотографии. Для этого выделяем область, которую вы хотите вырезать из этой фотки. Вот таким вот образом. То есть я беру не всю фотку, а какую-то часть. В большинстве случаев это не искажает, не делает фотографию менее понятной, менее красивый, но уже однозначно делает ее уникальной. В некоторых случаях, если у вас фотография ориентации не горизонтальной, а вертикальной, вы можете ее откадрировать, выделить из нее какой-то прямоугольный фрагментик и сделать ее нужной вам ориентации. А в некоторых случаях, если фотография содержит какое-то брендирование, какой-то фирменный знак, именно вырезать ту часть фотки, которая не содержит чей-то чужой бренд. Но ну, зачем нам продвигать какие-то другие бренды? Область выделена нажимаю правка, копировать. Я скопировал часть этой области. Дальше из пункта правка выбираю действие, вставить как новое изображение. У меня появляется еще один файлик, вот видите, это оригинальная картинка, а вот обрезанная картинка. Старая картинка, она мне уже не нужна, я могу вот это вот окошечко просто-напросто закрыть, нажать на Крестик в правом уголочке красненький. Все. Оставил только картинку, которую я откадрировал. Первая. Уникализация произведена. В некоторых случаях этого даже хватает. Но чтобы нам еще больше запу... запутать роботы, мы с вами изменим разрешение этой картинки. Войдем в пункт изображения, выберем размер. Сейчас программа показывает какой... Текущий размер у этой картинки, если он меньше 800, смело предлагаю увеличивать его до 1280, вот так вот, или хотя бы сделать 800. Картинка перерасчитывается, конечно, у нее теряется качество, она становится... Менее качественно, если вы его сильно растянули. Поэтому, наверное, сделаю 800. Вот. вот такая вот картиночка. В социальных сетях такого качества более чем хватает. Что произошло? Это уже с точки зрения роботов почти совершенно другая картинка. Даже на этом шаге мы не остановимся. Мы сделаем третий шаг в плане уникализации. Он очень простой. Это наложим на вот эту картинку какие-то эффекты. В программе PointNet есть отдельный пункт, он называется «Эффекты». Эффектов тут очень много. Работать с ними очень просто. Вы выбираете какой-то эффект, появляется вот такое вот окошечко настройки этого эффекта, и вы, двигая какой-то ползунок, начинаете, вот в моем случае, менять резкость этой картинки. Либо менять, видите, тоже меняется кадрирование, вот так она растягивается. Ничего сложного нет. Из громадного количества эффектов, которые вам предлагают, вы можете выбрать ну, 2-3, которые вам больше нравятся и более понятно, и именно эти эффекты накладывать. Есть, конечно, очень интересные эффекты. Пощелкайте, посмотрите, картинка меняется полностью до неузнаваемой. В принципе, на этом уже можно было бы и закончить. То есть мы выполнили три этапа уникализации. Обрезали, то есть кадрировали картинку, изменили ее размер и наложили еще эффект на эту картинку. Четвертым заключительным шагом может явиться следующее. Это пересохранить эту картинку, но в другом формате. Для этого выбираем файл, выбираем «Сохранить как». Редактор показывает расширение, в котором он вам предлагает сохранить, то есть расширение PNG вы можете выбрать какое-то другое графическое расширение, например, BMP, либо JPEG, либо TIFF и так далее. А лучше ограничиться какими-то стандартными расширениями BMP, JPEG, либо TIFF. Формат расширения меняет полностью перекодировку, сжатие этой картинки, и роботы уже будут однозначно считать, что это какая-то совершенно другая картинка. Например, выберу BMP, придумаю название этой картинки, ну, какое-нибудь вот такое вот сделаю, да, и нажму «Сохранить». Вы также можете на окошечке сохранения установить качество сохраняемой картинки, но лучше оставить его авто. В правом верхнем уголочке, в зависимости от качества, вы можете видеть, как будет меняться размер файла. Конечно, если вы делаете картинку для сайта, для своего, то лучше делать картинки более низкого качества, если они у вас небольшие, чтобы они у вас меньше места занимали и ваш сайт быстрее грузился. Но для социальных сетей это, в принципе, не актуально, но также можете использовать. Все, нажимаю кнопочку ОК, происходит пересохранение этой карты. Куда вы будете пересохранять картинку? Это лично ваше дело. То есть, если вы обрабатываете сразу несколько картинок, вы можете создать отдельную папку, назвать ее, например, обработанные картинки и туда пересохранять уже обработанные картинки, чтобы не путать, что вы обработали, что вы не обработали. В моем случае старая картинка и моя новая картинка лежат в одной и той же папке. Но если вы хотите свою картинку сделать еще более эффективной для продвижения вашего личностного бренда, очень хорошо работает. Накладывание на ту картинку, которую вы будете выкладывать в профиле социальных сетей, свой личностный бренд. Что такое личностный бренд, как его создать, как его грамотно продвигать, об этом можно разговаривать очень долго. Однозначно будет несколько уроков, посвященных продвижению личностного бренда в моем тренинге. Но сейчас хочу сказать следующее. Сделайте хотя бы себе свой фирменный логотип, которым вы будете брендировать свои картинки. Очень неплохо, если вы продвигаете группу, в этом логотипе сделать какой-нибудь призыв, Подписывайся или вступай и размещай ссылку на свою группу. Это еще лучше будет работать в плане продвижения вашей группы. Но можно ограничиться вот таким вот логотипчик Человеком, который может помочь вам в создании своего фирменного бренда, фирменного стиля, является для меня Елена Безгинова. Елена работает очень долго в отделе маркетинга крупного предприятия. Поэтому что такое личностный бренд, как его правильно продвигать, она знает не понаслышке. Кому интересно, пишите Елене, во всяком случае с вашим логотипом, она вам поможет, она вам его разработает, даст кучу рекомендаций и, естественно, создаст. А я вам сейчас покажу, как этот логотип наложить на обработанную вами картинку, чтобы сделать ее еще более уникальной. Для этого мы опять же нажимаем на ⁇ Открыть ⁇ и открываем картинку с вашим логотипом. Вот сейчас в редакторе Paint у меня загружена уже обработанная картинка и картинка с логотипом. Обратите внимание, логотип это картинка в формате PNG, то есть картинка на прозрачном фоне. Как ее наложить, как сделать коллаж? В нашей исходной картинке я добавляю слой. Выбираю пункт ⁇ Слой ⁇ и действия добавить новый слой появляется новый слой что такое слой ну представьте слоеный пирог это как бы картинки которые накладываются друг на друга вот моя исходная картинка лежит внизу и появился новый слой над ней мы смотрим сверху вниз и видим вот все что лежит наверху и если у этих слоев прозрачный фон то мы видим и одну, и вторую, и там третью картинку. Благодаря этим слоям можно делать очень интересные вещи и обрабатывать отдельные картинки, не портя или не корежа картинки, которые вообще образуют весь ваш проект или весь ваш коллаж Итак, слой создан. Теперь вот на этот новый слой необходимо поместить логотип. Переключаюсь на логотип. Можно использовать уже... Знакомый элемент «Выделить прямоугольную область». Взять его вот так вот, всю выделить. Можно сделать проще. Нажать комбинацию клавиш «Ctrl», str и e, «A» английская. Да? И вся наша картинка у меня выделяется. Далее, правка, опять же, «Копировать». Я запомнил эту картинку. Переключаюсь на исходную картинку, выбираю слой, на который я хочу вставить скопированный логотип и опять же через меню правка вставить. Когда исходная картинка значительно превышает картинку, на которую вы вставляете даже больше размера полотна, вам предлагают либо уменьшить полотно, либо сохранить его размер. Я всегда выбираю сохранить размер полотна, чтобы картинка, на которую вы накладываетесь, не деформировалась. И начинаю уже изменять саму Картинку, которую я наложил. Обратите внимание, она очерчена вот такой вот рамочкой, на которой точечки. Если вы точно наведете на точечку, появится изображение руки. Кому-то, наверное, более привычно изображение двунаправленной стрелки, но работает точно так же. Прижимаю левую клавишу и начинаю изменять размер этой картинки. Навел просто на картинку, прижал левую клавишу, начинаю буксировать. Вот сейчас с помощью этих точечек и... Удержание левой клавиши мыши, вы можете выбрать размер логотипа нужного вам размера. Сделать его пози, позиционирование опять же в нужное вам место. Но вот куда наложить на картинку БМ, у меня мыслей нет. Рука не поднимает. Хорошо, размещу поближе к, своему, к командиру своего полка. Вот так вот. Все. Что я сделал? Я как бы на... Исходную картинку поставил свою печать. И сейчас эта картинка уже однозначно стала полностью уникальной, потому что мы ее изменили. Вот такой картинки точно в интернете нет. Мы ее не только откадрировали, не только изменили ее размер, не только добавили эффектов, но мы на нее еще добавили новое изображение. А после того, как мы все это сохраним в другом формате, это будет вообще уникальная картинка с точки зрения роботов. Итак, завершаю опять же операции сохранения. Выбираю сохранить как. Выбираю какой-то формат, ну, например, JPEG. Вот, придумываю какое-нибудь другое имя файла и нажимаю сохранить. В каком качестве сохранять? Нажимаю ОК. И вот тут. Интересный вопрос, но кто опять же привык работать с фотошопом, стандартный вопрос. Объединить ли эти слои? То есть Сейчас у меня картинка из двух слоев, и вам предлагают объединить, либо не объединять слои. Пожалуйста, выбирайте именно объединить слои. Мы получаем вообще уникальную картинку, которая опять же складывается в ту же самую папочку. Вот она, видите, с моим логотипом. Вот теперь эту картинку можно было бы брать и спокойненько загружать в социальную сеть. Но, если вы хотите, чтобы эта картинка еще больше вам принесла пользы, чтобы эта картинка продвигала ваш бренд, ее нужно еще заточить под ваши ключевые запросы. А Что это такое? Ну, например, если вы в поисковом запросе Яндекса напишите «Битва БМ», Бизнес молодости. Ну вот сейчас идет эта акция. Написал этот ключевой запрос, начинает выскакивать официальные сайты, видео по запросу бизнес молодости. А если вы перейдете на раздел, на раздел картинки, то вы увидите вот нужную вам картинку. Почему она сюда была размещена? Потому что роботы понимают, что эта картинка заточена под ключевой запрос бизнес молодости. Битва. Как это сделать? Как картинку заточить? Как сделать так, чтобы роботы искали вашу картинку? То, что я вам сейчас показал, это называется продвижение бренда картинками. Очень старая тема, давно активно используемая при продвижении сайтов. Вам необходимо в первую очередь взять, поменять название этой картинки. Назвать ее по тому ключевому запросу, по которому вы хотите ее продвигать. Ну, например, полиглот. Полиглот. Воронеж, как в моем случае. Это шаг номер один. Изменили название под наш ключевой запрос. Шаг номер два. Вызываем свойства этой картинки и переходим на закладку подробно. И вам сейчас необходимо заполнить хотя бы первую часть, описания. В поле названия вы копируете то название, которое вы только что дали картинке. То есть они должны биться одинаково. То есть если вы назвали полиглот Воронеж, пожалуйста, точно так же ее называйте. Тема. В теме можете писать, опять же, ваше ключевое слово, в нашем случае образование. Далее, оценка, то есть насколько качественная оценка. То есть ставим, естественно, максимально. Далее, вот очень важный момент, ключевые слова. То есть по каким ключевым словам вы хотите, чтобы эта картинка искалась? Можно, конечно... Для удобства, ваши ключевые слова, по которому вы продвигаете все свои ресурсы, собрать в какой-то отдельный текстовый файл, чтобы каждый раз их не перенабирать. У меня такой текстовый файл есть, сейчас я вам его покажу. Вот наши ключевые слова. И отдельный раздел для обработки фото. То есть все наши фотки мы называем полиглот Воронеж. Можно их еще пронумеровать, если вы делаете несколько фотографий. Наши ключевые слова. Я беру их, просто-напросто выделяю. Копирую и размещаю в соответствующий раздел ⁇ Ключевые слова ⁇ В поле комментария можно опять же тусануть свою рекламу, опять же, с использованием ваших ключевых слов. Я использую в качестве комментариев вот такое вот сообщение. Приглашаем на бесплатный урок и номер нашего телефона. Все это не исчезает, все это хранится, и при наведении мышки на картинку эти сообщения будут отображаться. Заполнил хотя бы поле описания, нажал на кнопочку «Применить». Конечно, если вы хотите более качественно все заполнить, необходимо заполнить и раздел «Авторы», например, вписать сюда «Полиглот Воронеж», установить дату съемки. Все это сделает вашу картинку более трастовой в глазах роботов и не только социальных сетей. Все. Технические данные, в принципе, заполнять не надо. Они автоматически берутся из формата вашей картинки. Практическая рекомендация, которую я вам дам, следующая, что иногда вот вы обработали картинку, нажали «Применить», нажали кнопочку ОК, затем повторно вызвали свойства и перешли на страничку подробно, и видите, что поля, которые вы заполняли, они почему-то не заполнены. Бывает такое случается, Поэтому я вам рекомендую, заполнили несколько полей, нажмите на кнопочку «Применить». Окошко не закроется, но ваши данные сразу будут сохранены. На этом полная автоматизация картинки закончена. Кому-то это может показаться долгим, нудным и так далее. Да, я с вами полностью согласен, это долго и нудно. Но лучше выложить одну оптимизированную картинку, чем выложить просто 10 каких-то абсолютно неоптимизированных картинок. То есть вы выкладываете эту картинку раз, а потом она начинает работать на вас. Если вы все делаете правильно, вы делаете такой задел на свое светлое будущее. Потому что продвижение любого источника бесплатного трафика, а социальные сети — это источники бесплатного трафика, выстреливать не сразу. Это долгая, рутинная, кропотливая работа. Но когда вот наберется такая точка невозврата, много информации, то есть вы много уже сделали, а потом все, что вы наработали, начинает уже работать на вас. И вы увидите, как ваш профиль будет просто взлетать в социальных сетях, если вы, конечно, будете работать регулярно и все делать правильно. И основные критерии – это уникальность и это интересность. Вот если вы будете использовать вот эти вот два критерия, они у вас будут направляющими, то у вас все будет хорошо. Всем спасибо. С вами был Игорь Черноусов.